Конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко. Еще идет геополитическая борьба. Борьба за геополитический интерес. Геополитика. Нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. В контроль над плоским пространством. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Господи, еще один шизофреник. Мы нанесли удар, разрушили страну, ввели, по сути, провели интервенцию. На жертвенный алтарь я принесу в огне невинных сотни душ людских, чудовищным терактом мир я потрясу, ведь трон не удержать мне без потерь таких. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? А, хочешь развязать опять войну для зверств? От украинской крови ты уже не пьяный? Глупец. На войнах мало детских жертв. И многие уже так делали, тираны. Я первый буду. Вот что я придумал. <связать> на самом деле это не моя идея. Да ради бога, Леня! Хочешь идти на войну, иди! Мы будем ждать тебя с победой. Вы что, все тут обалдели? Вы что, не хотите идти на войну? <связать> Мне кажется, вообще, у человека на лице всегда написано его жизнь, его путь и его конец.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 которые на камеру что надо пробубнят и поклянутся для баранов, отупевших. Ты же совсем тупо? Ты же не понимаешь, что они нанесли нам оскорбление? Мы должны или отомстить им, или погибнуть как герой. Не нужно корчить из себя Господа Бога и решать за все народы все их проблемы. Поэтому мы не можем простить этого оскорбления, и я принял решение идти на войну. Мне очень нравится, что я могу по WhatsApp говорить с лидерами без всякой вот этой хрени бюрократической, когда нужно что-то очень сложно заказывать, потом очень сложно ждать и кого-то дожидаться, а потом еще неделю подождить, а люди мрут. Сегодня мы обязаны сказать, что мы отказываемся от наших стереотипов, амбиций и отныне будем совместно обеспечивать безопасность населения Европы и всего мира. И кто не рассчитывал, что в современном мире человек может вести себя как зверь? Потомки запомнят тебя навеки Как лис-курятники ты в этом беспределе Но кто же ты на самом деле? Для человечества это будет глобальная катастрофа Для мира будет глобальная, глобальная катастрофа Смотри сюда и думай сам, гундяй. Вот лик антихриста. Давай-ка нас слечай. В церквях Италии и фрески, из культуры. средневековье делались с натуры. Ну, ты же видишь, мы похожи. Я в шоке. Это значит, что же? Но я все-таки как гражданин России и, и глава российского государства. Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Правитель, бездарно, проигравший страну, шахматы, пять букв по вертикали. Верил? Да нет, не подходит. Вы что, не понимаете, что я им уже сказал, что мы их всех убьем. А вы знаете, что еврейцы всегда держат свое слово. Мы никому не угрожаем. Ни на кого не собираемся нападать. Ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих все есть. Будь этого человека мне понятен, я, я читаю неплохо лица. Как вам всем уже наверняка растриндели, ваш великий царь отхватил люлей. Вы поймите, что это неправильно. Я говорю, я просто хочу мира, но я хочу, чтобы мы с вами были. Я говорю, но это между нами. Про мир это для всех. А между нами, я говорю, вы должны очень сильно постараться. Не кричать где-то, успокоить риторику, чтобы у нас получилось что-то. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. А их цель... Просто поставить на колени народ. Нацию. многонациональную. Еще никогда царь Леонид не становился ни перед кем на колени. Особенно так низко. Не, ну что поделаешь? все бывает впервые. Мама, если меня кто-то будет спрашивать, то меня нет, я пошел на войну. Хорошо, только недалеко, чтобы я видел, Олег. У нас есть позиция с которой можно спорить, можно не соглашаться, но она понятна, прозрачна и стабильна. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Хорош. Как и что? Это по поводу. А что? Что вы хотели? Так, ну... Хватит ржать! Получили вы достаточно оружие, чтобы избежать а, захвата Киева и какие вы гарантии готовы а, отдать? А, нет, нет, наверное. Ой! Слушай, а зачем его бухим показывать, если он виртуальный? Каналу рейтинг повышаем. И мы строим это общество. Мы только начали его строить. Но мы всегда были такими, вами, я сижу, я сижу что у нас нету больше власти и народа. У нас есть только одно. Мы все народная власть. Мы все одна страна. Рендер сервер 100-400. Просчитать можем примерно 100 главных и 400 второстепенных политиков. И это страшно, потому что в этой цельности все, в этой цельности мы себя хотим защищ защищать. Ну вот, а они хотят просто разбить это. А что, у американцев то же самое? Да мы раз в десять круче. Посмотри, какие у нас характеры выпуклые. Что Ельцин, что Зюганов, что Жириновский, Чихов, три сестры. готовы гарантии, какие-то даты, чтобы было. Гарантии для чего? Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. И еврейцы отправились в путь. Они шли очень долго, потому что шли очень медленно. Но пришли очень быстро, потому что было недалеко. Гарантишь что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Боже мой, Абрам Моисеевич, а что это вы делаете? Как что? Я стал партер. Серьезно? Если честно, я думал, что вы стали раком. Вы понимаете? Дело в том, что же, это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать, господи, что ты хочешь от нас? Изи, я тебя умоляю. Партер становится, когда ты еще воюешь, а раком, когда ты уже проиграл. Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти, сядь со мной за стол переговоров.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 И не захватываем чужие земли. Тексты для политиков пишем мы. А кто ставит задачи? Кто решает, куда повернет национальная политика? Олигархи. Это нам с яхты. Эй, как он? Бонжор, пляшивый орел. Как О. там наши делишки? О, нет, слушай. Олигархи тоже наши клиенты. Просто половина из них выдали нам вожью в руки. Гоняем их по бенефитам, по новостям, по судам. Я. Вы yeah. Ведь это же грандиозное надувательство. Это да что? уже же им жизнь облегчаем. По своей природе любой политик это просто телепередача. Как только все сказали, что хотите общаться с Владимиром Путином, Владимир Путин сейчас не хочет разговаривать с вами. У вас есть сообщение для него сейчас, когда украинцы под атаками? колонны под атакой? Как-то хотите предотвратить эту эскаляцию Или даже сейчас? А Нужно дать народу шоу. тогда он забудет про все. Про маму, про папу, про работу, про жену. В международном мире очень популярное выражение. Сцепление а, в... Черчилля. Ага, Путину, так. Подожди, а на что тогда все это опирается? Ой, ты чего? А вот про это ты не думай. Вообще никогда. Что касается в целом, вы изменение находитесь изменение. в офисе президента, и нет, все немного изменилось. Боевое. Настроение нормальное, боевое. Команда у нас все работает. У нас... Дезертиров у нас нет. Не потому, что дезертиров пристреливают, потому, что дезертиров пристреливают потому, что в военное время, а потому, что никто никуда не побежал. И потому, это очень кто... важно. Это говорит о том, что мы украинцы, и украинцы от проблем и вызовов не бегут. Три дня и три ночи длилась эта битва. Как только не выхватывали еврейцы за это время. Их имена навсегда останутся в истории. И только одному из них удалось выжить и рассказать эту историю потомкам. Бло! Привет! И ты здесь? А ты в Кабрамате? Откуда знаешь? А оттуда все начинают, чтобы руку набить. А ты кем работаешь? За поделом русской идеи. Да, с монополией в России, матушки, проблема. Купишь пару улиц, а потом выясняется, что там люди живут. Ха -ха, люди еще и думают, что это их улицы. Слушай, да... если будут идеи, Ты заходи, ладно? От меня мало толк. Пробовал несколько раз думать, ничего не выходит. Не совсем так. В наше время люди узнают о том, что они думают по телевизору. Поэтому, если ты хочешь купить пару улиц и не иметь потом бледный вид, надо сначала сделать так, чтобы над ними торчала твоя телебашня. Если встать, вот на носочки Увидишь ты Увидишь ты Одну страну Вот, держим 20 от берез 10 От Басаева И 2 в далекие времена на берегу Мертвого моря стоял красивый и могущественный город Хайфа, в котором жил гордый народ Авраама и Исаака. Тут Авраам родил Исаака, а тот Якова родил. Ну и конечно какой-то женщины, потому что без нее у Авраама с Исааком вряд ли получилось бы создать целый народ. Слушай, я что не понимаю, они нам что, свои деньги отдают ради того, чтобы мы их компрометировали? Ты опять? Я тебе сказал, не бери в голову, не бери в голову. Ботва от злости просто взводит. Не слишком ли? Нет. Народу нужно занять мозги, а эмоции пусть выгорают. За всю историю ни один народ не смог захватить еврейцев Потому что никто не хотел с ними связываться Всевышний выделил им землю И был подписан двусторонний договор Нежный, твердый Классный, и тогда в очереди ко мне подошел Лавров, и он сказал, что э, господин президент, я министр иностранных дел, я ему сказал, да, я, я вас знаю, я смотрю телевизор. Господи, что ты Все этому ящику-то веришь? Настоящая мафия, это вот как раз те, кто вот в Жосике сидят, там пять человек, манипулируют нами. Но ведь должна же быть хоть какая-то логика развития сюжета. А мне не нужна логика. Мне нужен компромат. А вот это не компромат. Это говно. Понял? А у него лишь пункт один. Не, не может быть! Один, один. Какой? Он простой, чтобы их хранить. Этот город помощи устал старать всех. Большой стране Израиль. Мы не знаем, как у вас, А у нас все класс! Там был Киев, дальше Львов, Ну а там Донбасс! Чего вы хотите от России и так далее? Я ему сказал, вы знаете, я хочу просто правды. И если я говорю, это между нами? Он говорит, да, конечно, между нами. А что это ты идешь на войну в свадебных туфлях, Леня? А если ты их сносишь, то в чем я тебя буду хоронить? А Ашермалах в Практически любой. Детка. Это Днепр. Между нами я бы очень хотел, чтобы вы освободили наши территории. И наши отношения между нашими странами вернулись в немножко, лет на 10 назад. Потому что то количество друзей, которое у меня там было. И автомат. Что за плечами? Кто, как не мы. Кто, как не мы, поймет сейчас. Те отношения, которые у меня были по, по, по бизнесу, по там, не важно, с, с, с ребятами из России, говорю, это все, этого ничего нет, я ему говорю. Это поменялось, перечеркнуто. А что такое? Мне надо тренироваться, мне скоро идти на войну. Иди ты в жопу, тренируйся у себя под окном. Не понял ничего, да? А да. да мы его сами создадим. А? Можем? Сможем, Сможем. образы давайте. О -о -о -о. И, О -о -о. Мы его нарисуем. Просто карта так в непростой игре Просто родина пришла в город на Днепре Включи телевизор, срочно на работу, у нас кризис Сева все правительство стер Что значит стер все правительство? Город где растят укропы, сухим держат порох Дерзкий, губернский Детка, это герб У нас один, у нас один Меридиан И в этом суть заключена, и в этом суть обнаженность Город, город Где есть деньги, но дороже денег, договоры Земля, что свыше нам дана Она ведь не всегда страна И не тогда она страна, когда нам быстро дана А тогда она страна Когда быстро Мы не знаем, как у вас А у нас Южмаш Посмотрите, вон летит Точно, это наш Шлем поздравления Всем коленям Днепровский хахсамэх вам. Скрылся, милый, за Урал. Видит Бог сейчас. Сатанатом <свят> пранет бал. Но чертеж у нас. Написал программу, которая в конце каждого месяца всю директорию должна была стереть. И подсадил файл в Кириенко. А дальше... Эта программа сама все правительство заразила. А потом дефолт всему. Кто всем этим на самом деле правит? Вот тебе второй совет. Не суйся. Дольше будешь живым Богом. Что ты все этому ящику-то веришь? Настоящая мафия, это вот как раз те, кто в джойстика сидят там. Пять человек манипулируют нами. Хотя, честно говоря, я и сам не знаю. А ведь столько лет в бизнесе. Будем жить и веселить С одной тех пор, Пока он не пересмотрел Спасибо! Договор Наш четвертый Классный Классный Город Чтоб не танцевал То ли габак, то ли 740 Мы переберемся жить к вам Готовьте хлеб, в соль <смех> Коли, рапли. Детка это нефр. А вы читайте о году в Иерусалиме, в будущем году Город, где укропы поры, где замады, где семь сорок мажоры, Ленори. Коридоры, договоры, эгрегоры Так в Иерусалиме в будущем году! <плёжу> да, но... Произошло что-то непонятное. вверх и по сторонам. Вот ты пишешь коллективное бессознательное. Сам знаешь, что это такое? Ну, на уровне коллективного бессознательного. А ты не боишься, что есть кто-то, кто знает отчетливо. Господин Назадовский, я этого не боюсь. От того не боюсь, что все те, кто знает отчетливо, что такое коллективное и бессознательное, давно торгуют сигаретами у метро. Ну, в той или иной форме я хочу сказать. Ты хоть во что-нибудь веришь?